Добрый вечер. А, ну, не каждый день бывает, что он, он, нас поджидают приятные сюрпризы, потому что мы знаем, что во всем, что касается форума, обычно нет уверенности, что те, кто записался, появятся. Вот. Но сейчас ровно обратный вариант. Михаил Борисович присоединился к нам а, не в онлайне, а вживую. Я полагаю, что для всех было приятным-приятным а, сюрпризом. А, значит... Тема. Когда мы обсуждали с Михаилом тему нашего предстоящего разговора, то попытались как бы найти вот такую ну, достаточно общую тему, связывающую там, и прошлое, и настоящее, естественно, будущее. И очевидно, что как бы разговор о будущем России, постпутинской России, он будет недостаточно продуктивным, если мы не попытаемся проанализировать опыт предыдущих неудач демократизации нашей страны. Михаил много писал на эту тему, там, рассуждал, как бы, и мне кажется, вот такая возможность представилась. Сейчас выслушать вот эту точку зрения и провести после нашего обсуждения на сцене еще обсуждение с, с участниками форума, Потому что это одиннадцатый форум наш, и мы, в принципе, все время об этом и говорим. В какой-то мере наш сегодняшний разговор ⁇ это квинтессенция всех обсуждений, которые уже много лет, шестой год проходят на форуме. И, конечно, этот форум тоже был посвящен как бы, вот, не только текущим событиям, но и взгляду, взгляду в прошлое для того, чтобы лучше понять, какие у нас перспективы в будущем. Вот. И, конечно, вопрос ключевой вообще вот, – а, те неудачи с демократизацией, такие, узкие, такие короткие периоды вот этого просветления, по-разному называли оттепель, перестройка а, – их окончание, а, которое приводило к новому витку а, репрессий, а, усиления вот, а, диктата а, власти госу а, государства, а, это все-таки такая наша предопределенность? Это хождение по заколдованному кругу, из которого нет выхода? Или все-таки в 21 веке мы вот из этого а, заколдованного круга вырвемся? И, в общем, это, как многие считают, историческое проклятие, там, идущее бог знает с каких времен, подкрепленное там, нефтяной иглой 20 века? Или это все а, как бы будет хранить наши попытки сделать из России развитую демократическую страну, которая вместо того, чтобы быть постоянным источником проблем для мира, станет частью глобального решения. Михаил. Я всех, я всех приветствую, и я благодарю, Гарри, тебя за то, что пригласил на это замечательное мероприятие. Ну что, друзья, я считаю, что Та тема, вот, которую сейчас Гарри поставил, она действительно крайне существенна. А есть ли вообще за что драться? То есть ради чего деремся-то? А Россия только на нашей памяти дважды вырывалась из авторитарной колеи. Это было в семнадцатом году и это было в 1991 году. И, в общем, достаточно быстро в эту колею возвращалась. Первый раз через несколько месяцев, второй раз через несколько лет. Как туда не вернуться? Или это предопределенность? Вот, собственно говоря, это базовый вопрос. Некоторые говорят, что русский народ, он, в принципе, такой, он склонен к самодержавию, поэтому, собственно говоря, нет никакой возможности, мы всегда будем туда возвращаться. Но на самом деле... На мой взгляд, это не так. Я, в общем, много смотрел и социологии на эту тему, да и вы все сами себе прекрасно представляете наш народ. Он скорее не просто природно-демократичный, как, собственно говоря, и все народы, он скорее даже немножко анархичный. И поэтому всякий раз, когда происходила отмена автократии, мы очень быстро уходили в смуту. Начиналась смута, люди ее пугались и кидались за спасением к привычной модели диктатуры. Это то, что я для себя назвал проблемой второго дня. То есть мы все прекрасно понимаем, что авторитарный режим рухнет, чуть это произойдет раньше, чуть это произойдет позже, кроваво... Не кроваво это произойдет, это всегда так бывало, ни один авторитарный режим не существовал вечно. Мы, в общем, наверное, можем с вами долго рассуждать то, как построить новую страну потом, далеко в будущем. Я лично сторонник парламентской республики, я об этом много пишу, это важный на самом деле разговор, но еще более важно, что произойдет вот между этими двумя событиями. Потому что именно к этому на самом деле надо готовиться. Потому что то, как произойдет падение режима, с высокой степенью вероятности зависит не от нас. То, что будет потом, от нас, конечно, зависит, но это будет гораздо более широкий а, консенсус, чем тот, который да, собрался в этом зале. А вот то, что будет на второй день... Вот это очень важно. А... Извините, просто уточню, на второй день это не... Это такая фигура речи, да, естественно. Все-таки. Да. Здесь базовая проблема заключается в том, что когда в России теряется государство, в этот момент у нас начинается анархия. Мы слишком долго находились под влиянием самодержавно-тоталитарных режимов. И в результате в обществе практически не осталось опыта самоорганизации. И поэтому, как бы не неприятно было бы об этом слышать некоторые части революционно настроенного общества, нам нельзя потерять государство ни на одну минуту. Поскольку если мы его потеряем, то нас киданет в сторону анархии, а оттуда неизбежно обратно к диктатуре. А кто и как придет к власти? Мы не знаем, но мы совершенно точно можем с вами сказать, что... Переходное правительство не сможет быть а, демократичным. Оно не будет построено в результате демократической модели с высокой степенью вероятности, и ему придется действовать на переломе, а это значит за пределами демократических методов. А вот вот здесь, здесь на этом месте помедленнее, потому что эти как раз споры постоянно идут. Вот по даже У меня был такой короткий диалог mm -hmm. там, с Сергеем Гуриевым. Потому что есть вот, ну, как бы, вот, убеждение такое, что вот рухнул режим, значит, и тут мы на свободных выборах. Я говорю, здесь извините, а вот все-таки уточните, как эти выборы свободные пройдут, по какому закону, кто их будет организовывать, кто будет читать голоса. Вот мне кажется, мысль важнейшая, которую сейчас вот, ты высказываешь, она связана именно с, с тем, что а, будет период, как бы вот хочешь назвать как можно стабилизации, неважно, но это период, в котором будет действовать. Новая власть. Ну, используя слово «временное правительство» не хочется, есть исторические аналогии нехорошие. Вот. Но, тем не менее, понятно, что эта власть будет опираться на, на некоторый консенсус, не имеющий как бы такой э, выборной легитимности. Я правильно понимаю? Да? Абсолютно. Ну... Коллеги, если в чем я и отличаюсь от большинства присутствующих в этом зале, может быть, от всех в этом зале, это с точки зрения своего управленческого опыта. Это уж точно. Так вот, я могу сказать, что для того, чтобы организовать и провести в России по-настоящему демократические выборы, обладая всей полнотой властью, Ну, я бы запросил бы, конечно, лет 5, вот, но я знаю, что российское общество дает на переломе, вот этот вот ее восторг от смены власти, он продолжается 24 месяца. Мы это знаем достаточно точно по многим переломам. Значит, у нас есть 24 месяца для того, чтобы провести учредительное собрание. И после учредительного собрания уже на основании новой конституции проводить э, выборы э, демокра... О, органов власти, обладающие достаточной легитимностью. Вот на этот период времени в любом случае переходному правительству придется действовать вне законов, поскольку старые законы в значительной части будут отменены. А новые законы еще ни у кого не будет легитимности принять. Вот здесь, значит, тоже, значит, мне кажется, важно пояснение, потому что мы, мы как бы рассуждаем, и мне кажется, детали всегда очень важны. А старые законы отменены, новых еще нету. Как функционирует государство? Вот. Важный вопрос. А хотелось бы, конечно, хотелось бы теоретически. Некую историю типа координационного совета оппозиции, где собрались все силы, которые могут между со... представляют все так сказать, части общества, которые между собой обо всем договорятся. Но мы прекрасно понимаем, что в переходный период такая ситуация не работает. Мы с вами прекрасно понимаем, что те задачи, которые придется решать в переходный период, может решать только сильное правительство. Сильное правительство – это то правительство, которое принимает решения быстро. Быстро – это значит, обладая всеми полномочиями. Проблема в том, что это правительство, если вот его просто вот так вот, что называется, создать, то у него будет очень большое искушение, практически непреодолимое искушение, после 24 месяцев никуда не деться. Это такой народный обычай. Такой. Да, это такой народный обычай. Тем более, что а, мы знаем, что, как правило, после вот этих вот 24 месяцев, те люди, которые придут им на смену, скорее всего, не будут их политическими союзниками, если это будет происходить на честных выборах. Скорее всего, это будут их политические оппоненты, а значит, их действия за эти 24 месяца будут пересмотрены, и может быть, что часть из них будут осуждены. Вот как это сделать? Осуждены, это в смысле порицания или, или по народ, тоже по народному обычаю? А? а вот это, между прочим, серьезный вопрос. Я боюсь, что, может быть, и по народному обычаю, хотя хотелось бы так сказать, надеяться, что гуманизация пройдет да. чуть дальше. Так вот, как это предотвратить? Предотвратить это можно, на мой взгляд, только одним путем. Противовес. Этому правительству должен быть создан сразу. Я лично вижу этот противовес в неком подобии инструменте типа государственного совета, госсовета, который есть, потому что единственными политическими акторами, которые смогут реально в этом случае что-то говорить против той коалиции, которая придет к власти, это регионы. Это регионы. Вот этот вот Государственный совет, который включает в себя как представителей победившей коалиции, так и представителей регионов, избранных или назначенных законодательным собранием, это может быть тот противовес правительству, исполняющий функции псевдогосударственной думы. А, извини, с момент, а значит, вот эти представители регионов, ну, губернатора, назовем их там, для, для, для краткости. они откуда возьмутся? А это вот это условный вопрос. Кадыров придет там будет контролировать правительство. Или, или как? А, какое загадание собрание? Потому что мы представили гипотетическую ситуацию смены власти в центре. Но есть еще регионы. Да, мы, и мы... понятно, что там, ну, как бы вот сила инерции будет как гаситься после Гарри, я прекрасно понимаю, и вот это вот то, что надо понять, По что, суставе, что, как... что здесь невозможно создать чистую ситуацию. Мы прекрасно понимаем, что вот это вот временное правительство. Оно, скорее всего, будет стараться проконтролировать тех людей, которые будут назначены в Государственный совет, а те, те региональные бойцы, которые там еще останутся от прежней власти, постараются проконтролировать назначение туда своих представителей. Наш плюс в том, что это можно сделать быстро, в отличие от всего остального. Наш минус, что в результате получится в общем достаточно пестрая масса. Но именно пестрота этой массы позволит создать противовес этому самому временному правительству. Если этого противовеса не будет сразу, боюсь, что его не будет никогда. А, а как насчет как бы, ограничений избирательных прав тех, кто будет находиться у руля управления в эти 24 месяца? То есть, в принципе, еще с французской революции практиковался... Такой опыт, что э, те, кто находится в, в, там, скажем, в учительном собрании и там, во временных органах власти, они не, не могут участвовать в тех выборах, законы, законы которых они, как, они ну, пишут. Это будет, это будет серьезным образом зависеть от той коалиции, которая придет к власти. И, собственно, вот эти вот вопросы, это те, те вопросы, которые нуждаются в обсуждении. Я лично считаю, что здесь многое будет зависеть от жесткости процесса смены власти. Чем жесткость будет меньше, тем меньше будет и продолжающаяся жесткость по отношению к бывшим деятелям режима. И, возможно, будет большая гибкость в отношении того, чтобы продиктовать временному правительству такие правила, что вы, например, не участвуете. В, в формировании будущего правительства. А, вот, кстати, прозвучала фраза о жесткости больше или меньше по отношению к преследованиям старой власти. А, вот люстрации и даже о уголовном преследовании тех, кто сегодня находится у руля управления, говорится много не только в этом зале, но вообще эта тема становится уже общим местом в любой дискуссии о будущем нашей страны. Так вот, это временное правительство, оно будет располагать необходимыми рычагами, полномочиями для того, чтобы хотя бы начать этот процесс зачистки. Ну, мы опять же, вот мы сейчас с вами обсуждаем вещи, на которые ответить невозможно просто потому, что они зависят от степени жесткости при смене режима. Насколько будет жестко противостоять уходящий режим своей смене. Если это противостояние будет с кровью, то понятно, что... Тогда в кровью понятно. А все вот все если полномочия... А, да. а если... А если... Нет, это иллюстрацию, или там уже уголовное преследование. Ну, а, а просто иллюстрация, с... вот именно как бы... А, вот, вот, ну вот представим себе сегодня вот эту систему с чиновниками, с, с, которые создали этот бюрократический коррумпированный аппарат, а, скажем, там высшие там, силовые структуры. А, министр... Я, на навстречу задаю вопрос. Вы когда происходит смена власти, мы предполагаем, что... ФСБ выступила на стороне предыдущей власти или с ними договорились? Мы предполагаем, что армия выступила на стороне предыдущей власти или с ними договорились? Ну, как показывает исторический опыт, обычно так, смена власти происходит, диктатур происходит, когда внутри этих структур начинается раскол. То есть Поэтому, -то... скорее всего, будет, если мы представим себе эту гипотетическую ситуацию, речь будет идти о том, что э, какая-то часть из них, может быть, довольно значительная, она будет... Будет э, двигателем перемен. Совершенно верно. Значит, если мы предполагаем такую модель, то это значит, что некие договоренности с ними будут существовать. Если эти договоренности будут предусматривать их собственную иллюстрацию, окей. Ну, если будет. эти договоренности ее предусматривать не будут, ну я лично всегда сторонник за то, чтобы исполнять договоренности. Нет, тут совершенно точно договоренности исполнять надо. Вот... Э, э, ну, хорошо, оставим эту тему пока в стороне. так Попробуем. Я просто сейчас как бы... Совершенно очевидно, что мы все таки обсуждаем ситуации довольно гипотетические, но вообще все революционные перемены происходят внезапно. Поэтому такой разговор давно должен был состояться, уже хорошо, что сейчас он... Что происходит здесь. Вот. И поэтому совершенно очевидно, что на многие вопросы ответы дать. Можно давать ответ, как ну это как развилка. Вот так можно пойти так. Потом еще одна развилка. То есть это там, довольно такой, такой длинный такой путь такой в лабиринте, все-таки блуждаем, потому что такой процесс как бы, перевода страны с размером с Россией, с такой историей, из, из, как бы с минимальными периодами свободы и там, столетиями. Не свободы, а как известно, свобода лучше не свободы, вот. да, а, да. А, а, никто еще как бы, такой эксперимент не ставил. Вот. Поэтому мы как бы, действительно сейчас идем как первопроходцы, значит, там ищем там, дорогу, там, свет в конце туннеля ищем. А, Но а, ну, вот все-таки вот, вопрос сохранения государства, вот, в принципе. Вот. Ну, например, государство это механизм государства, или это вот, обязательно существующие географические границы сегодняшние? Я очень боюсь, что Путин, если он проправится столько, сколько он хочет, он приведет нас к ситуации, когда сохранение существующих географических границ станет под вопрос. Потому что очевидно, что конфликты на Северном Кавказе накапливаются. Очевидно, что конфликты в Татарстане накапливаются, очевидно, что конфликты в Якутии, в Башкирии накапливаются. Если это все, так сказать, рванет в один момент, то очень трудно будет представить, как это все можно будет удержать. Есть надежда на то, что, скажем, начавшиеся перемены, которые мы сейчас обсуждаем, они вызовут энтузиазм в высшеприсленных регионах или все-таки там могут возникнуть Это... а, сильные сепаратистские тенденции, которые будут продиктованы а, а, еще как дипломатические формулы. а, а, а раз, разницы, разницы в подходах к исполнению законов. А... Давайте посмотрим на эту проблему тогда более чуть-чуть глобально. Можно ли построить Сейчас Специ -специ -специ специально сформулирую острым образом единую демократическую Россию. Прекрасно, отлично. Я вопрос хотел задать, но спасибо за такую прямую формулировку. И М как? Мой ответ нет. Бинго. А Россия может быть либо единой, либо демократической. Так. Значит, если мы хотим сохранить страну в ее сегодняшних географических границах, а к этому есть на самом деле много реальных причин, почему бы это стоило, это стоило бы хотеть. Я могу на этом остановиться позже, но презумерую, что вы все понимаете, почему это было бы лучше, если бы это было возможно. Так вот, в этом случае мы должны смириться с пониманием, что Москва всегда будет отличаться, когда я говорю всегда, это на ближайшие 10 лет, 20 лет, всегда будет отличаться от Грозного. Санкт-Петербург всегда будет отличаться от Краснодара. А Магадан всегда будет отличаться от Новосибирска. Если брать параллели, скажем, посмотреть на Америку, совершенно очевидно, что Нью-Йорк отличается от Сент-Луиса, там, не знаю, Новый Орлеан отличается от Чикаго, Сан-Франциско отличается от Майами. Но мы также понимаем, что при всех при всей разнице географической, там и сейчас и этнической уже, и даже есть законодательный различия в, в штатах самих, есть все-таки общая база. Как, мне, как... Мне, мне очень сложно говорить на примере Соединенных Штатов Америки, потому что я их историю знаю хуже, но из того, что я предполагаю, говорить о Соединенных Штатах Америки в их сегодняшнем состоянии нам не приходится. Нам нужно говорить о состоянии Соединенных Штатов Америки на период до гражданской войны. То есть тогда, когда были одновременно рабовладельческие штаты, а были штаты, где рабовладение было уже прекращено. И это та ситуация, которая в России после даже демократических перемен сохранится на десятилетия. Но мы помним, как эту проблему решили гражданской войной в Америке. Я полагаю, что этот способ решения для нас для нас неприемлем. Ну, мы человечество с тех пор прошагало все-таки несколько столетий, и многие проблемы люди научились решать гораздо более гумани... гуманистически. Но, но все равно, мне кажется, даже при разнице, при общем, том, что существовал такой, такой кошмарный инструмент, как рабство, все равно там, там Южная Каролина и, скажем, Массачусетс перед гражданской войной все равно имели э, общность, э, связанную с Конституцией, по отношениям, законам. Мне кажется, разница между ним была гораздо меньше, чем разница между, я не знаю, сегодня скажем, там, там, там, Великим Новгородом и Грозным. Ну, я всегда э, привожу э, вот в этом случае один критерий, пускай он жесткий критерий, но он, так сказать, для меня он критерий. Есть различия, за устранение которых... Мы готовы платить, мы как народ готовы платить жизнями солдат, своих детей. Есть различия, за которые мы жизнями платить не готовы. Вот те различия, за которые мы готовы платить жизнями, они существовать не должны. А остальные с ними придется мириться. Я приведу такой, может быть, немножко веселушный, но неплохо было бы разбавить а, ситуацию. Да-да-да. Но так опять же, острый примерно, как иначе-то я же не могу по-другому. Многоженство. Но ну, вот, есть республики, где, так сказать, оно с удовольствием будет введено. А готовы ли мы платить жизнями солдат за то, чтобы заставить условно Дагестан? Отказаться от многоженства по добровольному согласию женщин и мужчин. На мой взгляд, нет. С какой А зачем платить? Пусть живут отдельно. Они живут отдельно. Да. Пожалуйста. А я считаю, что. И радуются, если хотят. Вот это давай мы немножко ты сейчас отскакиваешь к вопросу: зачем нам жить вместе? Это Давай эту тему отдельно обсудим. Значит, не готовы. Значит, этот вопрос остается на местное усмотрение. Есть другие вопросы, условно говоря, принудительных свадьб, ну или по-прямому, да. скажем, так сказать... На самом деле эти вещи связаны между собой, знаешь, как показывает исторический опыт, они почему-то почему рука об руку часто. Это, часто рука об руку идет многое, что другое, что, так сказать, например, и в Москве вполне себе используется, ну и что... Значит, тем не менее, как-то с помощью силовых структур это раз, различие в нормальных странах проводится. Так вот, готовы ли мы платить жизнями солдат за то, чтобы в отдельных частях России не совершалось как бы узаконенное насилие над женщинами? Наверное, готовы. Значит, по этому вопросу различий внутри страны быть не может. Вот это для меня критерий. Теперь, если мы говорим о критерии, а стоит ли нам жить вместе. Сейчас, наверное, я бы, говоря о Чечне, говорил бы по-другому, потому что уже прошло несколько, много лет, и люди поменялись. Но если... Я просто не знаю, наверное, достоверность ситуации на сегодняшний день. Но я знаю достоверность ситуацию 10 лет назад. 60, если не больше, процентов населения Чечни – это были люди, которые понимали, что у их детей есть перспектива в том случае, если они будут вместе с Россией. И только 40 процентов и даже меньше хотели жить отдельно. Но из этих 40% состояла власть. Ну, я имею в виду, если мы берем больше, чем 10 лет назад. А готовы ли мы сказать, ну ладно, вот вы, вот эти вот 60%, которые хотят быть с Россией, хотят, чтобы их дети учились в российских вузах, готовы ли мы им сказать, а пошли вы. Мы на протяжении десятилетий брали с вас налоги, в том числе за то, чтобы вас защищать. То, что эти налоги не поступали а, в бюджет страны, это не их дело, они, они их платили, они их платили в том числе за свою защиту. А теперь, когда пришло время их защитить от бандитов внутри их собственной республики, мы говорим, знаете, мы что-то не хотим за вас воевать. Это нарушение слова. Для меня это абсолютно неприемлемо. Я считаю, что если ты брал деньги за защиту, изволь защищать. И это одна из всех причин, почему я считаю, что очень существенные основания у страны оставаться в ее нынешних границах. Потому что разделение границ у страны, которые десятилетия, столетия жила вместе, это всегда трагедия для огромного количества семей. И здесь надо взвешивать. Если возникает такая ситуация, что большинство людей на конкретной территории считают, что они должны жить отдельно, и это решение принимается в... В демократическом режиме меньшинству меньшинство обеспечиваются а, демократические защищаемые права? Вопросов нет. Вот вопросов нет. То есть, то есть в этом случае проблема Татарстана будет быстро решена? В этом, в этом случае, понимаете, ее невозможно решить во время переходного периода, потому что во время переходного периода невозможно демократическим образом выяснить мнение людей. Согласен, Получ, но это означает, что временное правительство напишет... Те законы, по которым в, в новой демократической России у отдельных регионов будет, будут полномочия... Это напишет не переходное правительство, ну, это решит учредительное, учредительное собрание. собрание да. Если учредительное собрание, та конституция, которую примет учредительное собрание, по той конституции мы все и будем жить. Угу. Ну, то есть там как бы мы предполагаем, что там будет право... Аналогичное право у советских республик Но это, это зависит от нас с вами, кто будет в этом учредительном ну, собрании. Ну как бы вот вот Если мы, мы, с... мы будем писать. Как, как мы с вами будем писать, я считаю, что там будет переходный период. В течение переходного периода должны быть приняты какие-то решения. Угу. История с постоянной возможностью выхода каких-либо территорий из государственного образования, на мой взгляд... Ситуация совершенно э, ошибочная. А э, что э, такое постоянное, перманентное? в смысле? То есть тогда, когда... А, ну, то есть, ну, у них будет время там... В любой... вы там испытательный срок. То есть хотите в течение трех лет выйти, выходите, да. А потом условно, как бы, ох, условно окно, говоря, возможности закрылось. Я просто уточняю, как бы да, там. Нап например, ну, ну, например. например. например. То есть вариантов может быть много в данном случае. То, что обязательно должно быть, на мой взгляд, это обязательно должен быть федерализм. Реальный федерализм, который так сказать, дает возможность, это возвращаясь к тому, о чем мы говорили раньше, каждому региону в широком спектре жить по тем законам, которые он считает для себя более правильными. При этом те законы, которые должны быть общими, это, конечно, законы, связанные с защиты прав человека, не только, но то, что я считаю критично важным, защитой основных прав и свобод человека. Вот те вопросы, которые мы готовы защищать, теряя жизни людей, да, эти законы должны быть общими. То есть в целом вывод, если не вывод, а ответ на вопрос, который мы поставили в центр сегодняшнего разговора, он звучит положительно. То есть возможность такая есть. <св> Если бы... Избавиться <св> от проклятия диктатуры. <св> Если бы такой возможности не было, Гарри, я бы точно бы не приехал на этот форум, я бы занимался бы бизнесом. Да, хорошо, прекрасно. Да, хорошо. Это... Всегда нотка оптимизма всегда важна. Хорошо. А ну, всё-таки... Эм... Мы говорим про проклятие диктатуры, и, соответственно, мы смотрим там, глубину веков, на историю. Значит, многие считают, что одна из а, ключевых проблем а, вот, государства Российского во всех его ипостасях была его имперская сущность. В принципе. Вот, а, как будет вот, рассматриваться, мы, можно, мы затронули этот вопрос сейчас, но, в принципе, в целом, как будет рассматриваться, как внутри страны, так и в отношениях с ближайшими соседями, учитывая, что... За время путинского управления эти отношения, скажем так, подверглись серьезным испытаниям. Я в данном случае не до конца, может быть, улавливаю вот такую объединяющую историю между имперской сущностью и взаимоотношением с соседями, но ну, соседи улавливают, и, и я бы разделил бы все-таки этот вопрос. Бывают достаточно миролюбивые империи, бывают империи, так сказать, агрессивные, а бывают империи, наоборот, которые соседи с удовольствием растаскивают, всякое бывает. Значит, возвращаясь к империи или национальное государство, я сторонник, естественно, построения национального государства. Я считаю, что постепенное сведение людей, желающих жить на одной территории – к неким общим элементам культуры, это единственная причина, по которой они соглашаются жить на одной территории. Если им неинтересно существовать в рамках единой культуры, если это им невыгодно по тем или иным причинам, то какой смысл существовать вместе? Если мы отдельно говорим про вопрос агрессивной политики по отношению к соседям, ну, это какой-то вообще, так сказать, 19 век, и я не знаю, зачем вот сказать. Даже 21 ну, надо сказать. Ну, нас из 21 века возвращают в начало 20 -го. Ну, так сказать, это глупо, это никому не выгодно, и, ну, что про это можно сказать? Это выгодно только... Ну, полит, политикам, которые решают свои частные задачи, если им удается подбить под это общество, но это означает, что мы с этим обществом плохо работаем, плохо коммуницируем, общество недостаточно зрелое. Ну, про это мы уже говорили. А вот э, такой, если такой философский вопрос, все таки это э, Россия вот этого будущего – это Европа или Азия, или Евразия, или что? Ну, это вопрос не совсем географический, да, ну, моя, моя Моя позиция, что Россия – это, конечно, Европа, это сестринская европейская цивилизация, и никаких, аль, никакой альтернативы этому нет. По простой причине у нас просто нет достаточного запаса внутри нашей культуры вот этой вот азиатской части. У нас там из 140 миллионов человек 120 миллионов, которые никакой другой культуры, кроме европейской, не знают. Даже если они живут, Даже если они живут, живут в Равиново-Сибирске, Красноярске вот, или, Красноярск, вот, или Восточном. Владивостоке и так далее. Они никакой другой культуры, кроме европейской, глубоко не знают. Это результат школьного обучения, это результат семейного обучения и так далее. Это можно изменить, но к этому надо предлагать усилия. Я не знаю, зачем это менять, поскольку Россия всегда была сестринской европейской цивилизацией. И мы внесли огромный вклад в формирование этой цивилизации, в защиту этой цивилизации от внешних угроз. Из какого Бесом мы должны от этой цивилизации отказываться. Она наша. То есть, в принципе, как бы, если говорить про геополитическое будущее той нашей новой России, в которой мы хотим сыграть позитивную роль, это устраивание единого пространства от Владивостока до Лиссабона. Ну, я бы в данном случае вот в этом смысле себя так жестко не зажимал. То, что сегодня является общим политическим пространством от, от, от Лиссабона до Вильнюса. Я вот Если... не убежден. Вот знаете, вот да, вот, ну, ну, формально да, так да, да, да. огонь. Вот, Пусть от, меня от наши литовские Собода. друзья поправят. Да, так сказать, и оканчивается на этом проливом. Где А Великобритании. А, ну, ты же в Лондоне, да, я понимаю, да. Нет, вы, вы, к, вы, вы к нам вы... европейцам не примазываетесь. <свят> я, я, я поэтому и говорю, <свят> что ну, принципе, я бы сюда. себя так жестко ну, не ограничил. Ну, хорошо. Мы, <свят> хорошо, тогда, тогда от Альбиона до Дальнего Востока. <свят> я считаю, что у нас нет никаких противоречий, которые бы нам мешали. Глубоко интегрироваться. При этом, конечно, российская цивилизация, она не является абсолютно похожей на цивилизацию той, которая сегодня сложилась в Западной Европе. И мы должны понимать, что эта ситуация не изменится быстро. И причем, к слову, неизвестно, в какую сторону она будет меняться. То есть какая, вот, какая из цивилизаций будет более левой? Ничего себе. Вот, вот интересный может, вопрос. Эксперты полизиде в зале. Вот, вот ин интересный вопрос. Вот сейчас мы явно идем встречными путями. Россия движется, так сказать, под руководством Владимира Владимировича в сторону фашистского режима, уже почти да. додвигалась, а Европа двигается в сторону социализма, уже тоже почти додвигалась. Вот, да. А завтра как будет? Я ну, Европа разные вся... все-таки бывают, в принципе. Все-таки как бы, есть разные страны. Да, да, вот. да, да. Ну, скажем, мы, мы, мы сейчас находимся в Литве, здесь э, власть совсем не социалистов находится. Вот. Например, если говорить да. Но Кстати, если... В Восточной Европе социалистов что-то не, не сильно жалуют, надо сказать. Те страны, у которых есть генетическая память, они почему-то выбирают другой путь. И еще пару коленей, чтобы дальше. Ну посмотрим, да. Ну может быть, да, действительно. Хорошо, но это уже так вдохновляет вообще. Мне кажется, как всегда, начали улыбаться, я вижу тут в зале... Вот, а то просто все плохие-плохие новости, а тут оказывается у нас перспективы в будущем есть. А, пр Прекрасно. Мечтатели, да? Ну, да, почему, почему в данном случае. Обозвали <связывались>. нас мечтатели, слышал? А, <связывались> ну, во-первых, -во мечтать не вредно, надо заметить, что а, Россия, вот к слову, тоже интересный вопрос. Россия одна из тех стран, которые живет мечтой. Вот, условно говоря, очень многие страны, вот, люди, а, с которыми я познакомился за время своей, своей жизни в Западной Европе, и они готовы жить сегодняшним днем. Ну, вот им рассказывают, что вот сегодня у вас зарплата такая, завтра будет вот такая, ну, послезавтра, ну, посмотрим. Они говорят, завтра будет чуть больше, чем сегодня, ну, в принципе, окей. А послезавтра будет чуть больше, чем сегодня и вчера, сегодня и после, и завтра, ну, тем более окей. В России другой менталитет. А что будет через сто лет? А что мы можем дать миру? А где мы будем самыми лучшими? Вот заметьте, нас а, успехи Маска задевают гораздо больше, чем социальные успехи Швеции. Хотя казалось бы, ну вот там у них же медицина. Но у них много чего лучше. А, так сказать, да. Да. И вот бы нам обсуждать шведскую медицину, говорить, как она так сказать опережает нашу, что бы нам сделать для того, чтобы приблизиться к этой самой системе медицинской. Мы обсуждаем на уровне экспертов, но людей это почему-то не цепляет. А вот Маск кто будет первый на Марсе, кто построит первый марсианский город, да, это наш. Ломать это не думаю. Должны быть и такие народы. Так, хорошо, это звучит красиво. Хорошо. А значит, тогда все-таки вернемся с Марса на Землю грешную. Значит, перед тем, как мы перейдем к вопросу значит, из, из зала, а, так все-таки тогда еще по периметру пройдемся быстро. Вот, вот будущей России, в принципе. Оставим в стороне пока, как, в, какой, в какой, она, какой она будет конфигурации. Ну, предположим, в ее сегодняшней. А, но помимо угроз внутренних, есть еще угрозы внешние. А, Ну, В отличие от, скажем, там Путина и его окружения, все-таки мы понимаем, что эти угрозы идут не с Запада, а с востока. Вот. А какие шансы у, вот, у этой будущей России устоять а, на, на востоке, как дальнем, так и сибирском, на сибирских просторах, когда мы имеем под боком соседа, который давно уже там медленно, медленно пережевывает все это и готовится проглотить? Я небольшой оптимист в отношении дружественности Китая. Я считаю, что наша власть, которая сказать, пыталась в свое время сделать ставку на китайское направление, так она сейчас об этом говорит просто. Значит, она уже только говорит. Она уже хлебнула и еще хлебнет. Эти ребята прагматики до мозга костей. Эти ребята китайцы. Ведь. Да, эти ребята китайцы. Прагматики до мозга костей. И а, никакой вот такой вот. Дружбы а, с ними не будет. То есть русский с китайцем братья на век это осталось. Сталинские времена. Это, это коммерческие братья, коммерческие партнеры, которые вполне себе могут между собой прекрасно торговать и существовать, но в той мере, в которой это будет выгодно. Если в какой-то момент Россия ослабнет, как вот произошла ситуация, когда Китай понял, что с поставками энергоносителей на Запад... У Кремля некие проблемы. Ну что получилось? Сразу их отдавили по цене на газ. Китай всегда воспользуется возможностью получить для себя выгоду. Это, ну, как бы, так сказать, Аксиома. Аксиома. Это, и, это, на мой взгляд, это абсолютно нормально. А, если со стороны Китая военная угроза, ну, если... Есть только в одном случае, если там произойдет развал государства. Возможно да. ли это? Ну, теоретически говоря, возможно. Если нет, вы знаете, мне кажется, что я неплохо изучил китайцев за то время, что я с ними взаимодействовал. Это все-таки люди совершенно другие, чем русские, и, к слову, совершенно другие, чем американцы. Вот русский человек легко пойдет на красный свет светофора. Ну, вот просто не задумываясь. Ну, конечно, если он будет понимать, что его оштрафуют, то, так сказать, он остановится, но если нет, то никакого вот внутреннего барьера нет. Китаец тоже может пойти на красный свет светофора, но он будет понимать, что он поступает неправильно. Русский человек не будет уважать... Это плохо, но, тем не менее, я уже в том возрасте, когда это плохо. Он не будет уважать старшего только за то, что тот старший. А китаец будет, и поэтому гибкость у них в этом смысле, на мой взгляд, гораздо меньше. Так вот, это, этот вот набор внутренних цивилизационных запретов, не дает Китаю и не давал никогда за тысячелетие истории на самом деле, не давал им никогда стать расширяющейся империей. Думаю, что и на нашем веку это не произойдет. Так, хорошо. Еще одно оптимистическое предсказание. Вот, а, вот на этом оптимистическом фоне. Вот. А я предлагаю перейти, Иван, несколько вопросов. А, да. Давайте мы как выберем все несколько вопросов, чтобы и, да, не затягивать. Э, давайте, я сейчас начну Давай, модерировать, модератор. потому что я вижу, что Да, и поднимать. просьба такая настоятельная. Вопрос, это называется вопрос. Это не заявление, не а, речь, не обращение, это именно вопрос. И да, вопрос и просьба представляться, когда вы берете слово. Пожалуйста, первый, Питер. Добрый вечер. Питер Залмаев, прямой канал «Украина». Ну, Ни для кого не секрет, что в Украине многие считают вас имперцем, Крым-нашистом. В свое время после комментария Алексея Навального по поводу, что Крым – это не бутерброд, вы сказали, что не так нас много разделяет с Алексеем, и считаю, что проблема Крыма – это на десятилетия. Вы сказали, что для России важна Россия, а не Крым. И, внимание, вопрос, соответственно. Считаете ли вы возможной либерально-демократическую трансформацию в России, покуда Крым не будет возвращен назад в Украину в так называемую, из так называемой родной гавани? Спасибо. Да, конечно, считаю. Потому что, если бы я считал иначе, это бы означало, что либерально-демократической трансформации России не произойдет вовсе, потому что авторитарный режим уж точно не вернет а, Крым а, Украине. А, а либерально-демократический... Ой, сильно сомневаюсь. Следующий вопрос. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас обоих здесь, Григорий Амнель. Я позволю повторить себе вопрос, который я уже на этой конференции в первый день задавал Михаил Борисовичу, тем более, что вы говорили о том, что должно возникнуть правительство. Но правительство не может возникнуть в один день, тем более то, которое сможет управлять. Люди должны быть хоть как-то подготовлены к тому опыту, который есть у вас, и у многих, как вы сами сказали в зале, такого опыта нет. Вопрос заключается в том, не считаете ли вы, что вот, поскольку сегодня вам удалось сесть рядом на сцене, и многим здесь, не очень друг друга любящим удалось сидеть в одном зале и вас слушать, не стоит ли создать сейчас правительство в эмиграции, условно говоря, проведя электронные выборы, поскольку это уже обсуждалось, так же как внутри страны, так и внешне, это никто не помешает. А опасения Алексайшенко, который он высказал, что так всех узнает ФСБ, но ну, я думаю, что ФСБ и так всех, кто сидит в этом зале, знает. Вопрос? Я не понимаю, почему вы считаете, что нам с Гарри трудно сидеть вместе. Мы, в общем с ним, друзья, много лет. Я так не считаю. Так некоторые считают. Я так не... вот. А что касается правительства, вы только что сформулировали очень правильный посыл. В этом зале, я надеюсь, я никого не обижу, Компетенции для управления страной недостаточно. Те люди, которые смогут управлять страной, я очень надеюсь присоединяться к изменениям в момент этих самых изменений. И далее придется выбирать между правительством а, замечательных людей, но некомпетентным и правительством из людей сильно незамечательных, но зато компетентным. Я как управленец сделаю выбор в пользу а, компетентного правительства. А, можно здесь уточнение, уточняющий вопрос: Это, а как определяется компетенция? А вот пришел человек в министерство. И дальше он понимает, что он не кофе себе наливает, а управляет отраслью, ну или, так сказать, законодательством по отрасли. Ну, я просто опять пытаюсь параллель провести. Вот, например, в Германии в 30-40 году был создан такой блестящий чиновник по имени Шпеер. Один из самых лучших вообще организаторов, вот, который даже в 1944 году построил там военную машину, индустрию Третьего Рейха, что он держал даже под бомбардировками англичан-американцев. Вот этот условный шпеер, он будет работать в новом? Он, его компетенция безусловно была. Вот он должен работать в новом правительстве? Я же очень четко сформулировал. Присоединяться... Пускай в последний момент. Это, к слову, в Библии тоже есть, напомню. А так. никаких не будет все-таки, все-таки вот, вот, все ну, ограничений. Кому-то кому не дадут присоединиться. Ну понятно, что если человек там, ведь, занимался нарушением прав других людей, если он, так ведь, я не знаю, прославился как, ну, компетентный душитель и так далее. Да. Еще раз. Компетент начальникам на выдаёт. Слушайте, мы, мы всегда можем э, довести ситуацию до абсурда. А замечательный человек, который ничего не знает, кроме того, что он замечательный человек, должен он быть в правительстве или не должен? Ну, наверное, нам придется все-таки э, искать, э, если мы хотим создавать работающий механизм, нам придется все-таки искать компромисс. Безусловно. Просто мне кажется, что э, Компетентность еще во многом связана с задачами, которые ставятся. Потому что, скажем, в сегодняшней путинской России компет уровень компетенции определяется задачами, которые поставил режим. И эти задачи, на мой взгляд, будут сильно отличаться от тех задач, которые придется решать новому правительству. Я позволю себе не согласиться. Я позволю себе не согласиться. Я считаю, что а, на самом деле сегодняшнее регулярное государство оно в принципе. Не сильно по качеству отличается от западных регулярных государств. То есть отличие есть, но… Нет, регулярно – это имеется в виду, что сказать, бюрократический уровень. Вот это, да? А Бюрократический так, уровень. Так мы же не про него а, сейчас да. говорим. Мы сейчас, уровень... мы сейчас говорим про… Так если бюрократический уровень нормальный, то там, скажем, можно, например, вот так, Сечин, любимый тобой. Да, да. Вот, а он компетентный? Сечен, к счастью, мы ему Так, ничего не получилось. Это, между прочим, интересный такой вопрос. Большая часть тех людей, которых мы знаем, они не очень компетентные. я имею в виду из ближнего путинского круга. Это то самое вырождение авторитарных режимов, которое, в общем, всегда происходит на зрелой стадии. А, есть, конечно, компетентные люди, ведь, мы можем… Не вот, называют, там, потому что да, да, да, да. тогда им заинтересуются ФСБ немедленно, как только это… -то. Yeah, ну, я вам приведу ведь, пример, сейчас я не знаю, как со мной согласиться, господин Алексашенко или нет, Ну, Набиулина компетентная? Нет. Нет, вот видите, даже Набиулина некомпетентна. А, а, а, а Кудрин, компетентный? Как <смех> <смех> а, <смех> э, ну, ну, это, не, к, счастью, к счастью, не мне решать, но если бы у меня спросили, а можно ли взять Кудрина на а, бюрократическую должность в новом правительстве, я бы сказал бы, несмотря на моё к нему, в скобках, теплое отношение, да. Продолжаем, пожалуйста. Щерпучий ответ – Спасибо за возможность задать вопрос. Иван Преображенский политолог. У меня два вопроса коротких. Михаил заговорил ровно о том, о чем я изначально собирался спрашивать, о степени инкорпорирования, собственно, существующего правящего класса, который, очевидно, придется инкорпорировать в новую структуру. Но, тем не менее, то есть временное правительство будет состоять... На ваш взгляд, насколько? Ну, практически полностью из предыдущего правящего класса. Это первый вопрос. А второй вопрос, тем не менее, опыт трансформаций стран постсоветских, посткоммунистических, точнее, в первую очередь, бывшего Варшавского блока. Позволяет судить о том, что, например, использовались такие способы, как назначение, назовем это, можем громко назвать советским еще термином комиссары, то есть назначение политических назначенцев, которые будут проводить правильный новый курс с старыми чиновниками, но при условии только жесткого предварительного изменения законодательства, потому что в противном случае методы работы, которые применялись, в предыдущие периоды правления и это как раз разрушение государственного аппарата телефонное право и так далее будут восстановлены какой способ предотвращения восстановления этих методов управления вы предполагаете в такой ситуации это вопрос к обоим я думаю гарри Кимовичу безусловно Гарри Кимович это ты говоришь и у нас эксперт по, по части управления а я буду тебя критиковать хорошо хорошо значит если бы у нас была возможность сначала изменить законодательство а потом назначать правительство я был бы счастлив и собственно говоря поэтому я и говорю что первое регулярное правительство которое возникнет через два года оно будет уже по новой должно быть по новой конституции то, что я считаю более важным и более ключевым на сегодняшний день в, те, в рамках имеющейся вот сегодня дискуссии, это вопрос о а, правительстве переходного периода, то есть то правительство, которое возникнет в момент, когда этот режим по тем или иным причинам прекратит свое существование. Здесь я с вами согласен. Скорее всего, с высокой степенью вероятности... А, ну или, во всяком случае, это так бы хотелось, если, если ситуация не будет развиваться по жесткому сценарию. Это правительство будет в основном состоять из нынешнего а, правящего класса. Оно будет просто двигаться в сторону либерализации. А, Как его контролировать? Ну настолько, насколько возможности будут вот у этого самого переходного правительства. Так сказать, будет ли это жесткая борьба с коррупцией, жесткая борьба с телефонным правом и так далее. Думаю, что эти проблемы за эти два года в такой стране как Россия не решить. А что за это время можно сделать? Можно сделать только одно, на мой взгляд, ну, помимо того, чтобы удержать уровень жизни людей, чтобы не допустить вот этого вот обычного при сломе долго существующего авторитарного режима, он же и так на изломе, он на самом деле уже много лет на изломе болтается, вот чтобы не допустить вот этого вот падения уровня жизни, который всегда бывает, это будет главная, одна из двух главных задач. А вторая главная задача будет подготовить и провести честные выборы. А, а вот Все в, в, в развитии в развитии вопроса есть не только же как бы, люди, вот, там, ну, как бы персонали, а есть еще то, с чем они аффилируются. В первую очередь, те состояния гигантские, которые многие из них не по друг скопили. И сейчас эти деньги, как сотни миллиардов, некоторые говорят, что даже там за триллион уходит, они находятся где угодно. Вот, но обычно к Виль, если брать Вильнюс к, к, к Западу от Вильнюса, а не к востоку. Вот. А, а что с этим будем делать? Если мы говорим про путинское окружение. Если ну, думаем, там боль ну, и путинская, да, начнем с путинского и, окружения. Я, если мы говорим про путинское окружение, то есть там, где мы можем говорить о ситуации а, а, именно криминального государства, вот мы о, просто о можем конкретно говорить о криминальном государстве, то здесь вариантов у нас нет, если это криминальное государство продолжит держать в своих руках основную собственность, основные денежные потоки, это значит, изменений не произошло. То есть это значит, что ничего не случилось. А. Да? То есть нам придется как нам, вот этому новому переходному есть, правительству... Либо это, если и либо это новое правительство это может сделать, тогда оно новое, либо оно не может забрать эту собственность и эти денежные потоки, тогда оно не новое, тогда оно просто старое. Вот тут как раз это, вот, как есть камни преткновения чтобы это разобраться до конца. А если это правительство, включая силовые структуры, состоит из людей, которые были частью старого режима и, соответственно, были частью коррумпированной системы, если уверены, что они готовы будут проводить столь масштабные перемены? Потому что ну, понятно же, что люди, занимающие большие посты сегодня в России, они так или иначе являются частью системы. Вот Тот человек, который, скажем, условно там, э, э, по долгу службы э, э, или содействовал напрямую условному Ротенбергу, или там, условному Ковальчуку или еще какому-то условному Чемизову в э, их процессе обогащения, если этот человек, который готов в, войти в режим договороспособности, окажется у руля управления каким-то министерством, есть уверенность, что он, она, они будут готовы к тому, чтобы принять все необходимые революционные меры воздействия для восстановления справедливости. А, а вот здесь вот и есть тот вопрос. Произошла смена власти или не а, произошла? Так. Или нам удалось а, довести ситуацию до такого уровня, что те люди, которые оказались в этом правительстве переходного периода, хотя и являются частью старой элиты, но тем не менее все понятно. вынуждены заниматься тем, чем они вынуждены, чем так сказать, мы их убеждаем заниматься, да? либо это значит, что нам не удалось ничего изменить. Только все. В, в этом весь вопрос. Хорошо. Понятно. Так, пожалуйста, двигаемся дальше. Здравствуйте, меня зовут Алина Винтер, я журналист. Мне интересует ваше мнение о роли СМИ вообще в политике. Сейчас существует такая тенденция, что СМИ заставляет занять чьё-то место. Если независимая СМИ плохо как-то пишет про там, представителей власти, то оно становится агентом Запада. Если независимая СМИ пишет что-то не очень хорошее про оппозицию, то это СМИ становится агентом Кремля, помойкой и вот это вот все. У меня вот вопрос такой. Тогда чем это СМИ будет отличаться от Соловьева, Russia Today, НТВ, если оно вынуждено все-таки там занять условную сторону добра? Или же все-таки, по вашему мнению, СМИ не должны занимать чье-то место, даже несмотря на ту политическую ситуацию, которая сейчас сложилась? Спасибо. Ты, вы когда говорили «чье-то место», имели в виду «чью-то сторону что Чью Чью-то сторону, да. да. Это вообще огромный и очень серьезный вопрос, который сейчас обсуждается не только применительно к российской действительности, но и, вот я недавно обсуждал его с достаточно глубоко продвинутыми американскими политологами, у них тоже этот вопрос на сегодняшний день не решен. Для меня было, например, большим откровением, что концепцию сбалансированных СМИ в Америке, указ о сбалансированности СМИ отменил Рональд Рейган, по-моему, в 1987 году. Вот. С тех пор постепенно, в частности, американские СМИ расходятся по идеологическим, по идеологическим сторонам. И Хорошо это или плохо? Вопрос сложный. Мне кажется, что скорее плохо. Скорее, что это в значительной степени для нас дает урок, что такое расхождение по идеологическим сторонам, оно приводит к поляризации общества, потому что люди, людям всегда приятнее читать то, что совпадает с их мнением. То есть им приятно читать, когда кто-то вербализует их точку зрения. Поэтому если вот мы отпускаем СМИ, в, что называется, в коммерческое плавание, то им самим хочется занять чью-то а, сторону, потому что в этом случае они получают вот эту вот самую выгодную им лояльную аудиторию. Но оборотная сторона этой проблемы заключается в том, что... Другие люди не только не знакомы с чужим мнением, с мнением противной стороны, они начинают его считать, вот то, что я сказал, чужим. А это приводит к расколу общества. Это не слишком здорово. Поэтому если вы меня, если вы меня спрашиваете, как я вижу так, идеальные СМИ, Идеальные СМИ я все-таки вижу как выдающие сбалансированную позицию с одной стороны и с другой стороны. Можем ли мы сразу прийти к этому идеалу или возможно ли прийти к этому идеалу, я не знаю. Но я вам скажу, что наличие конкуренции в СМИ, то есть тогда, когда у каждой существенной общественной страты существует возможность излагать свое мнение публично через то или иное средство массовой информации намного лучше той ситуации, когда эта возможность есть только у правительства. На самом деле можно сказать, что даже в Америке, стране объективно с самым либеральным законодательством в отношении прессы, первая поправка Конституции просто гарантирует практически неограниченную свободу высказывания а и запрещение правительственных органов ну, Конгресса вмешиваться в этот процесс, а поляризация, в общем, к сожалению, можно сказать, продолжает э, раздвигать вот этот, вот этот э, консенсус в, в противоположные стороны, а, потому что я не могу назвать ни одно американское СМИ сегодня, которое бы прошло под, под, под э, категорию сбалансированного. Социальные, ну, социальные сети, они тоже, конечно, носят огромный вклад в то, что определенные точки зрения, причем достаточно радикальные, они, они ну, как бы захватывают больше всего аудиторию. То есть они являются наиболее, наиболее интересными, интригующими. Вот. Кстати, статистика многочисленных анализов в Америке показывает, когда мы говорим про фейк-ньюс, вот эти вот новости, вот, как правильно... Наверное, в русском уже тоже фейк-ньюс мы говорим, да, сейчас просто, ну, это вот то, что называется фальшивыми новостями. Фейк-ньюс uh, имеют рейтинг uh, 70% против 30%. Вот просто показывают все анализы, что uh, больше доверия этим новостям, фейк-ньюс, потому что они всегда несут оттенок какой-то сенсационности. Поэтому, ну, можно как-то пытаться на этот процесс влиять, но понимать, что возможности любого правительства ограничены, потому что как только начинаешь заниматься регулированием, то возникает другая проблема. Вот в которой, с которой мы сегодня живем в России. Потому что мне кажется, не совсем уместно как бы, сравнивать иностранных агентов и вот, условно-крымовскую помойку. Потому что иностранные агенты – это те, кто критикует правительство, пытаются критиковать его, во всяком случае, исходя из своих идеологических позиций. А вот те, кто доезжают на оппозицию, делают это обычно за государственный счет. И это уже немножко другая история. Окей. Okay. Георгий Чижов, политолог Киев. Уважаемый Михаил Борисович, я отчасти продолжу вопрос коллеги Залмаева. В Украине сейчас очень внимательно, может быть, доболезненно, внимательно вглядываются фигуры альтернативных российских лидеров. И вы в этой галерее ну, едва ли не первый. Можете ли вы сейчас очень кратко в общих тезисах сформулировать отношения будущей правильной России с Украиной? Как, на ваш взгляд, должна Россия построить эти отношения? Какие ошибки недавнего, прошлого и не только недавнего исправить, если это возможно? Спасибо. Спасибо. Значит, я с, с, сразу рекомендую уважаемым украинским элитам, которые смотрят на российское общество, в поисках той потенциальной альтернативы, которая будет у нынешнего правящего режима, смотреть левее. Потому что а, тогда, когда пройдут первые, я надеюсь, после Путина честные выборы, то тот, то правительство, которое будет избрано на них, будет намного левее, чем то, что, например, мне бы хотелось. А Если же говорить про правительство переходного периода, то вряд ли у этого правительства будут, будет право и компетенция и возможность вообще решить какие-то, безусловно, ключевые вопросы, стоящие на сегодняшний день в, во взаимоотношениях Украины и России. Но то, что я считаю абсолютно безусловным, это вопрос о добрососедстве. То есть в результате того, что Путин уже сделал, вопрос об интеграционных процессах между Россией и Украиной боюсь, что на ближайшее поколение не стоит. Я не знаю, будет ли он стоять после этого, но так сказать, мы, мы обсуждаем на наш горизонт планирования. За его пределами будут решать наши дети. Это значит, что нам надо налаживать добрососедские отношения, а для этого разрешить вот эту вот безумную, тлеющую, тлеющий конфликт на Донбассе. Это вот то, что надо сделать быстро. Я абсолютно убежден, что вот эта как раз проблема должна и будет решена любым правительством, которое придет после Путина, поскольку сама она существует лишь в той мере, в которой именно Путину, именно сегодняшнему Кремлю нужен вот этот вот контроль над украинской политикой, воздействие на украинскую политику, который в общем случае, в общем случае, Россию не очень касается. У нас достаточно собственных проблем. А, ну здесь, как наверное, сидящие в зале знают, наши точки зрения а, серьезно расходятся. Вот, потому что я всегда отстаивал позицию, что Учредительное собрание, когда оно соберется, оно обязано, помимо других вопросов форми форми формирования России, в том числе рассмотреть вопрос о незаконно оккупированных территориях, к которым, я считаю, безусловно относится Крым. А, и а, мне трудно представить, кстати, как можно принимать как бы вот новые, новые законы, конституционные, а, а, либеральные, без того, чтобы все-таки оставить в прошлом... Преступления путинского режима. Крым является одним из них безусловно, агент все Крыма. И что касается Востока Украины, ну, там понятно, что как бы, Россия должна прекратить провокационную деятельность и прекратить поддерживать бандформирование, формирования, которые там захватили власть. Но, например, я считаю, также было бы необходимым все-таки выдать Украине военных преступников, которые совершали преступления на украинской территории. То есть добрососедство возникает в результате, как мне кажется, из исторического опыта и моего понимания, все-таки э, в признании того, что ты сделал неправильно. И России есть в чем покаяться, вот. И мне кажется, сила государства будущего – это все-таки пройти период очищения, который проходила та же Германия, чтобы выйти из, из морока фашизма и, в общем, стать лидером Европы без того, чтобы это сделать. Я не представляю, какой уровень доверия будет между Россией и Украиной или другими странами, которые в общем, смотрят на Россию сегодня, даже вот наши хозяева в Литве, сегодня, наши, с которыми у нас такие отношения сложились хорошие, смотрят тоже с большой опаской. То есть нам предстоит, если нам это предстоит делать, все-таки избавиться от проклятия, имперского проклятия прошлого, которое будет давить нам, как мне кажется, на на новую Россию, если сразу не расставятся точки над эль. Гарри, у нас здесь расхождение только в одном. И ты, и я считаем, что подобные вопросы могут и должны быть поставлены на учредительном собрании. Можно зафиксировать, по крайней мере, да. точку согласия? То есть на учредительном собрании должен быть поставлен вопрос – Посмотрим, непонятно, что там произойдет, как бы. Но вопрос это должен быть поставлен немедленно в числе других вопросов учреждения новой, нового, нового российского государства. Гарри, Все ну, хорошо. Ты, по, по мере, здесь сейчас, сейчас, Гарри, у нас здесь быть, должно быть понимание, что, конечно, он должен быть поставлен, потому что частью Конституции являются а, те территории, которые находятся в составе России. Конечно, если мы говорим о новой Конституции, то этот вопрос там будет поставлен. Другой вопрос. Ты считаешь, что он будет разрешен в одном направлении, а я лично, отвечая на вопрос уважаемого коллеги, который задавал раньше, я сказал, что я в этом крайне сомневаюсь. Но так сказать, а, здесь мы можем иметь разные мнения. А, сомневаюсь в итоге? Да, я сомневаюсь в итоге. А, если, а если голосовать самому? А я, так сказать, в данном случае говорю о политическом результате. А не пытаюсь, так сказать, как-то заострить личные Хорошо. проблемы. Хорошо. Пока мы все-таки идем. мой голос, все знают. Да, мы идем по очередности. Я думаю, от темы Украины нам так быстро не уйти. Поэтому Это раз, уж раз, точно. Думаю, да. Спасибо. И с, эти, и с этими словами Ваня передал микрофон еще одному представителю Украины. Ну, ну, как да, спасибо, Гарри. Меня зовут Тарас Березовец, я украинский тележурналист. А, собственно говоря, Гарри Кемеевич уже начал эту тему, поэтому я ее продолжу. Вопрос, на самом деле, очень простой. А, взаимоотношения Украины и России рано, придется, рано или поздно придется нормализовать. Возможно, это будет не сразу после отхода Владимира Путина от власти. Возможно, придется переждать еще один цикл, возможно, два. Но к этому вопросу мы рано или поздно вернемся. Какова ваша личная позиция, Михаил Борисович, в отношении того, что украинская сторона поставит вопрос выдачи военных преступников, в том числе граждан Украины, которые совершили преступление в Крыму, на Донбассе. Это такие господа, господин Янукович, который подписывал письмо с просьбой введения российских войск в Украину. Это э, такие персонажи, как Константинов, Аксенов, э, господин Пореченков, который стрелял по украинским войнам на Донбассе. Э, будете ли вы выдавать их Украине, либо Международному трибуналу, либо вы предсчитаете их судить в Российской Федерации по законам Российской Федерации? И ваше личное отношение к вопросу компенсации, контрибуции за те разрушения, за тот ущерб, который был нанесён аннексией Крыма и оккупацией э, части Донбасса. Спасибо. Спасибо. Как я счастлив, что отвечать на эти вопросы придется кому-нибудь другому, не мне. Вот. Если же говорить в более широком смысле, то я сторонник исполнения договоров. Если каким-то людям было обещано... Российское покровительство, и если это не было результатом преступного сговора, явно криминального сговора, здесь есть проблема, которую нам придется решать в любом случае в судах в разных вопросах. Это я отклонюсь чуть-чуть в сторону. Это как раз проблема криминального государства, потому что часть, часть законов, принятых внутри России, часть договоров, подписанных российским правительством, были и еще будут результатом криминального сговора и должны быть признаны ничтожными, то есть несуществующими с момента принятия. И вот эта проблема так сказать, стоит. Там, где такого очевидно криминального подтекста нет и есть обязательства российского государства, оно должно исполняться любым сменяющимся правительством. Если людям как бы, добросовестно пообещали, что судить их в случае чего будут в России, значит судить их должны в России. Если существуют другие международные договора, которые Россия должна исполнять, значит, она должна исполнять а, эти международные договора. А, Но ну, путинская Россия сейчас приняла закон, по которому международные, международные договора ничтожные по отношению к российским законам. А Мы готовы да, там... вообще признать? Вообще, мы говорим сейчас о том, что будет элемент правопреемственности у новой России с Россией путинской? В, в юридическом О, плане. ну все началось. А, без, без всякого сомнения будет не просто элемент, а 90% правопреемственности, потому что если мы хотим с вами взорвать э, всю юридическую ткань, это означает то самое уничтожение а, государства. Нет, нет, юридическая ткань, подожди, Михаил подожди. юридическая ткань это Конституция, которую они только что там изнасиловали на пеньках. Значит, в этом огромная проблема. Если бы они не изнасиловали Конституцию, то можно было бы переходный период гарантированно осуществлять в рамках нашей Конституции прямого действия, да? Да. в рамках Конституции. Теперь они сделали это тоже невозможным, поэтому потребуется переходный период, где придется много чего разбирать. Но взорвать всю юридическую ткань, созданную за 20 или к тому моменту за 30 лет, это абсолютно нереально. Это даже не сделало советское правительство после, после революции. Сказать, все равно большая часть нормативных актов продолжала действовать на протяжении еще десятилетия. Да, поэтому Давайте вот так, так сказать, заведомо нереально задачи перед собой не ставить. То, что существенную часть законов придется отменять, в частности, когда они сами себе продуманно, так сказать, заведомо с криминальными целями, сами под себя объявляли амнистии. Ну, конечно, это придется признавать ничтожным, да, потому что люди, которые считают, что они таким образом ушли от ответственности, ну, это, конечно, это ошибка. И вряд ли хоть какое-то правительство будущего, хоть какое-то правительство, любое, между прочим, которое придет после того, как Путин даже просто по естественному ходу вещей уйдет от власти, что оно сохранит эти законы, это крайне маленькая вероятность. Сергей. А, Михаил Борисович, у меня простой вопрос про определение. Что такое переходное правительство? В России правительство – это, вообще говоря, завхоз. Минфин, Минсоцбыт, Минтруд, Минтопэнерго и так далее. Вот все эти министерства, вообще говоря, действительно могут управляться, ну если не нынешними министрами, я бы их просто всех погнал, ну, условно говоря, там, первыми замами или замами. И они действительно могут удерживать ситуацию. Но ведь ключевой вопрос переходного периода, вот тех самых 24 месяцев, это что делать с силовым блоком? Прокуратура, ФСБ, Следственный комитет, МВД, за исключением МВД – они никто не входит в структуру правительства. И они напрямую управляются президентом. Соответственно, вопрос двоякий. Первое, что с этими силовыми структурами происходит? Второе, если с ними что-то происходит, то кто это делает? Значит, мы на самом деле... Когда используем термин правительство, ну я, во всяком случае, когда использую термин правительство, я его использую в более широком смысле, чем то, как определено на сегодняшний день в российском законе. То есть я включаю силовой блок внутрь своих рассуждений о правительстве. И когда мы с Гарри этот вопрос обсуждали, то мы уже пришли как бы в некотором смысле к консенсусу, что в значительной мере это будет зависеть от того, как именно будет осуществляться переход. Представляем себе, что переход будет осуществляться путем ухода, добровольного ухода Путина от власти. Медведевская модель. Понятно, что эти все ребята останутся на своих местах и на переходный период, даже если вдруг, следующему Медведеву да, придет в голову проводить либерализацию, то есть собирать учредительное собрание и менять Конституцию в нормальную сторону. Значит, если ему это в голову не придет, это значит, что просто ничего не произошло. Но если ему даже это придет, то на начальном периоде эти ребята все остаются у власти. Предположим себе противоположный э, вариант, когда смена правительства происходит путем того, что Путин, я прошу прощения у украинских коллег, но он нападает на Украину, возникает дикий конфликт, в этом конфликте так сказать, вмешиваются третьи страны, в результате так сказать, имеет место либо проигрыш, либо затяжная война. Это та ситуация, когда в России традиционно происходит революционная смена власти. Вот представляем себе, что происходит революционная смена власти с тем, что люди лезут через стену в Кремль и так далее. Ну, кто из силового блока останется на своих местах? <как> Боюсь, что, так сказать, до уровня майоров там вообще никого не останется. А может, и майоров не останется. Значит, майоры обычно активно вернят участие, чтобы стать генералами. Они-то знают свой интерес. Поэтому, так сказать, ответ на ваш вопрос, это зависит от модели перехода. Так, Ваня, надо... Да, посмотрите, у нас сейчас 7 часов, я думаю, что и примерно 10 вопросов, мы, естественно, все не, 10 мы уже, мы уже не все успеем. Давайте даем 10 минут и 3 коротких вопросов. Спасибо. Вадим Степов, портовой регион эксперт. Михаил Борисович, вы упомянули термин федерализм. Я хотел бы попросить вас чуть подробнее его расшифровать, как вы его понимаете. Потому что классический, традиционный федерализм это федеративный договор регионов. Как вы полагаете, необходим ли в России новый федеративный договор, равноправный, между регионами? Или вы все-таки понимаете федерализм? Может быть, близко к Алексею Навальному, который который считает, что Москва просто должна дать побольше ресурсов и полномочий регионам, но в, цен, в целом сохранить такой гиперцентралистский кремлевский режим. Спасибо. Понимаете, я сторонник в широком смысле, я сторонник парламентской модели. Парламентская модель в России – это та модель, когда существует баланс. Баланс без сильных регионов невозможен. Сильные регионы невозможны в том случае, если не они, я всегда начинаю с денег, если они сами не формируют свою экономическую базу. Значит, это ключевой вопрос. Значит, регионы должны иметь возможность сами формировать свою экономическую базу, на мой взгляд. От этого все дальше проистекает. Другое дело, что, по моему мнению, сбалансировать федеральные власти должно местное самоуправление, потому что в противном случае мы получаем, опять же, ту проблему, с которой мы неоднократно сталкивались. В регионах возникают удельные князья, эти удельные князья настолько раздражают собственное население, что население бежит за поддержкой в Москву. Москва в результате пользуются этим для того, чтобы обратно взять контроль над регионами. Вот эти качели допустить нельзя, поэтому федерализм должен быть сбалансирован местным самоуправлением. Понятно. Здравствуйте, Павел Марьевский, политолог Беларусь. У меня вопрос к Михаилу. Некоторое время назад украинский журналист Дмитрий Гордон брал интервью у Сергея Пугачева, где он примерно втором часу сказал такую фразу, что Путин в личной беседе ему сказал о том, что какая демократия, этому народу нужен только царь, я типа, в своих поездках по стране выхожу в город, а они мне руки целуют. Так вот, то, о чем мы говорили, в учредительном собрании, это все хорошо, совсем согласен. Но я не услышал о механизмах подготовки почвы. То есть с народом нужно работать. Нужно народу сделать прививку от царизма. Какие вы видите механизмы в этом направлении? Спасибо. Вы подняли очень интересный вопрос которые опять же, мы много обсуждаем сейчас с коллегами не только в отношении России, а глобально. Насколько вообще недалеко ли качнулась нынешняя демократия от демократии представительской к демократии прямой? И Должна ли прямая демократия быть нашей мечтой, быть нашей целью? Мое личное убеждение, что прямая демократия она э, возможна лишь в тех условиях, в которых она и возникла в свое время э, в, в Древней Греции, то есть в сравнительно компактных по численности населения образования. Во всех остальных прямая демократия ведет к ахилократии, а оттуда по классическому определению обратно к тоталитаризму. Поэтому то, что нам нужно, это нам нужна модель представительской демократии. И когда мы говорим, каким образом сформировать вот эти вот изменения в Конституцию, в частности, мы должны добиться того, чтобы это было принято элитами. И чтобы эти элиты были приемлемы для общества. Общество, конечно, должно быть право, право вето. Вот Формирование мнения элит и формирование а, нормального контакта между элитами и обществом, которые эти элиты представляют. Вот это та задача, которая а, стоит. И, да, в своей части, в своей части а, общественного сегмента мы это должны решать, настолько, насколько мы можем. Собственно говоря, в этом и заключается задача любых политиков. Спасибо. Александр Бусаров, про «Немезида». Михаил Борисович, а в случае смены власти будет ли запущен механизм реабилитации жертв политических и экономических репрессий? И скажите, какие структуры должны будут его реализовывать? Спасибо. А ЮКОС тоже жертва экономических репрессий? Конфликт интересов. Значит, то, что совершенно точно, что, конечно, политических заключенных надо немедленно выпускать. И я очень надеюсь, что власть, даже ныне существующая, придет к этой простой мысли: что в современном государстве, неважно, даже демократическом или авторитарном, политических заключенных в тюрьмах быть не должно. Так сказать, ну это просто уродство, которое ни к чему не ведет. Вот это мой, так сказать, что называется, ключевой посыл. А все остальные вопросы – это вопросы вторичные. Последний вопрос, давно его обещал. Анна, пожалуйста. Добрый день. Анна Русинова, телеканал «Белсад», журналистка. Вопрос к Михаилу Борисовичу. Вот, как Вы оцениваете отношения между Путиным и Лукашенко? Каковы, на Ваш взгляд, перспективы поглощения путинской России и Беларуси? И э, вот, э, что значит события в Беларуси для развития демократии в России? Спасибо. Кстати, вот еще в догонку вот, вот этот вопрос вот к этому добавить. А если это поглощение случится, что будем делать в Новой России? Нет, нет я говорю вот в Новой России, что будем с, с этой вот с, с провинцией с новой делать, имперской? Отношения Лукашенко с Путиным, они вообще очень интересные. Я сам иногда с удовольствием за этим наблюдаю. Путин Лукашенко явно не любит. То есть вот я не знаю даже, так сказать, кого он не любит больше. Там, Лукашенко или Навального. Но при этом Путин в этом смысле демонстрирует себя как прагматик. И он понимает, что смена Лукашенко это в том числе удар по нему лично. Он бы хотел наверное, бы, наверное, поменять на Лукашенко, и даже кандидат у него есть. Но как бы это сделать так, чтобы это не выглядело, что это укра... Фу, белорусское общество поменяло. А как бы это сделать, что это вот оно, так сказать, по решению власти поменялось. Ну, пока не получается, потому что... Лукашенко тоже, так сказать, не мальчик в политике и прекрасно понимает, что любые обещания, которые ему даст Путин, они, так сказать, действуют ровно до тех пор, пока, так сказать, Лукашенко что-то из себя представляет, а в тот момент, когда он перестанет из себя что-то представлять, он даже боюсь, что не на даче в Жуковке окажется, как Янукович, а где-нибудь, -где ну или в Ростове, а где-нибудь э, гораздо дальше. Вот, поэтому это, конечно, это такой интересный вопрос. Ну а что, от чего это зависит? Я думаю, что для Путина история зависит не только от э, того, насколько хитер Лукашенко, но и насколько белорусское общество э, готово к этому шагу, потому что получить к имеющимся проблемам внутри России еще одну бомбу так сказать, в Минске, ему не надо. Но, а если белорусское общество как-то было во время так сказать, тех событий, когда мы задавали вопросы протестующим, и как вы знаете, я посылал туда корреспондентов, и мы много работали и пытались освещать те события. Так вот, если люди будут отвечать, что если Путин уберет Лукашенко, то мы готовы принять Путина. То почему бы и нет? Да, вот это вот от этого зависит. Но ну, а что делать с этим, так сказать, Если вдруг оно потом? случится? Учредительное собрание. А куда деваться Все это все точно так же учредительное собрание. Один из вопросов, который будет стоять на обсуждении, и думаю. Если к тому моменту Беларуси окажется в составе России, то она там и останется. Вот как раз Белоруссия там и останется. И вот это, да, это на, на, на чем такой вернис базируется? Ну потому что потому что по состоянию на тот момент вряд ли будут вряд ли общество будет готово к о расторжению вот этих вот коммуникаций. Поэтому... Ну, это, коллеги, мне кажется, не очевидно совсем. Ну, окей. Да, к счастью, большое. это не мы решать будем. Да, вот, да. Значит, поэтому если говорить, так сказать, вот мое мнение по этому вопросу, если, так сказать, у меня вдруг тихо, так сказать, белорусские коллеги поинтересовались, а что им делать, я бы точно так же тихо ответил, ребят, или вы сейчас отстаиваете свою независимость, либо... Извините, скорее всего ее не будет. Коллеги, мы Это не самый оптимистичные. Да, я нота. посмотрел. Вот, да. Да. Но тем не менее вопросов у вас много, но вообще время подходит к концу. Я понимаю, что говорить можно долго, да. но а, любой форум, как любая дискуссия, подходит к логическому завершению. Михаил, большое спасибо за приезд, за этот разговор, а, и более того, как мы все время говорим, форум наш всегда продолжает свою работу. Это 11-й форум, вот, будет и 12-й форум. К сожалению, форумов будет, я боюсь, что больше, чем 12, потому что ситуация в России вряд ли придет к тому состоянию, когда мы сможем этот необходимый разговор вести у нас, у нас в стране. Поэтому я так временно как прощаюсь со всеми, мы закрываем этот форум. Большое спасибо, мне кажется, был интересный, содержательный разговор. Вот. А он дал пищу не только тем, кто находится в зале, но и тем, кто смотрел нас. Десятки тысяч людей смотрели нас в эфире. Я думаю, что многие смотрели в России. И самое главное, что форум постоянно, мне кажется, идет как бы находится на острие тех проблем, которые волнуют людей в нашей стране. И я полагаю, что то, что этот форум сумел привлечь новых людей, то, что приехал и Михаил Борисович, мне кажется, говорит о том, что, в общем, мы многое делаем правильно. Не все, конечно, но многое делаем правильно. Поэтому до свидания и до новых встреч в следующем году. Спасибо большое. Спасибо.